Клетка ядерного организма состоит из трех основных компонентов. Снаружи она покрыта плазматической мембраной, на поверхности которой имеются выросты. Благодаря этим образованиям клетки контактируют друг с другом. Мембрана состоит из белков и двойного слоя жиров. Вторым компонентом клетки является цитоплазма, в которой расположены различные органоиды. Наконец третьим важным компонентом клетки является ядро. В нем хранится наследственная информация в виде молекул нуклеиновой кислоты, которая входит в состав хромосом. Хромосомы становятся хорошо заметны во время деления клетки.